Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим индийский томатный соус. Для этого нам понадобится помидор, масло сливочное, имбирь молотый, можно использовать корень имбиря, зелень, желательно использовать кориандр, мед, перец острый, вода, соль и тмин. Готовим нашу заправку в измельчитель блендера кладем зелень семена острого жгучего перца и добавляем буквально 2 столовых ложки воды перемалываем сейчас. Должна получиться кашица. Измельчаем тмин в ступке. К нашей кашице добавляем соль, тмин. и мед. Все хорошо перемешиваем. С помидор счищаем шкуру. Очищенные от шкурки помидоры разрезаем мелкими кусочками Добавляем их в кастрюльку, заливаем стакан, стаканом воды и варим. Варим под закрытой крышкой, пока не разварятся помидоры. В нашу заправку добавляем имбирь. Все хорошо перемешиваем. Когда наши помидоры разварились, добавляем сливочное масло. К нашей томатной каше добавляем нашу заправку. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Выключаем плитку. Наш чудо соус готов. Используйте его вместо кетчупа. Приятного аппетита!